Привет, девочки. Вот тут, в общем, такая коробка, как и с Теперь у меня есть парень, а у тебя нету. Завидуй. Лол. Вот такой моднявый клевый чел. Давайте вместе придумаем ему имя. Пишите в комменты. Только достал из коробки, а Барби вон уже до речи потеряли. Подставка, тапки. Офигенская толстовка. Я тоже такую хочу. Шортики. Короче, у него вообще все сгибается. Прическа огонь. Прикольно, он еще от Барби размером отличается. Выше на пол головы. А, еще в комплекте вот такая сумка и очки. Пока, девочки. Не забываем про имя. Выберу самый залайканный вариант.